Можно оплатить карты? Нет, только перевода. Именно с такими ситуациями решил бороться Банк России и выпустил методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям физических лиц. О том, каких ситуаций надо избегать, чтобы банк не заблокировал твою карту, в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Гушина. Я предприниматель, собственник центра сопровождения бизнеса «Мирена» и эксперт по финансовому планированию. По официальной версии, Центробанк намерен бороться с теневым бизнесом, незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными обменниками. Как говорят представители Банка России, эти организации зачастую используют не расчетные счета, а карточные счета подставных лиц, дропов и специализированные онлайн-сервисы. Чтобы выявлять такие операции, кредитные организации должны обращать внимание на следующие 8 пунктов, прописанных в методических рекомендациях. 1. Необычно большое количество контрагентов физлиц, как плательщиков, так и получателей. Если в цифрах, то это более 10 в день и более 50 в месяц. Под этот пункт попадают не только представители теневого бизнеса и специалисты, которые оказывают услуги и не хотят платить налоги с полученного дохода, но и благопорядочные граждане, которые ведут социально активную жизнь и подряжаются, собирать деньги на что-то общее, на подарок коллеге, на Новый год, на нужды класса. Для того, чтобы не попасть под подозрение банка, рекомендую в комментариях при переводе писать цель, на какую переводятся эти деньги. Если не писать цели, то можно столкнуться с ситуацией, что банк заблокирует вам карту и вам придется давать показания уже сотрудникам банка, оправдываясь, что это не нелегальные сборы и переводы, а вы просто собирали деньги на общие нужды. Необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств, в том числе электронных денежных средств, проводимых с контрагентами физическими лицами. Например, более 30 операций в день. Тут уже не важно, разные это физические лица или они могут повторяться. Здесь акцент на количество операций в день. Пункт 3. Значительные объемы операций по списанию и или зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц. По этому пункту может привлечь внимание банка банальная операция по покупке или продаже автомобиля или квартиры. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, сотрудники банка рекомендуют предупреждать банк о том, что будет произведена крупная сделка, и предоставить им легальные договора на эту сделку. Пункт четвертый. Короткий промежуток времени, одна минута и менее между зачислением и списанием денег. Если вы получили деньги на карту, то не торопитесь тут же оплачивать накопившиеся счета, переводить другим контрагентам или снимать наличные. Но на самом деле этот пункт очень трудно нарушить обычному человеку. Смотрите сами, вам приходит смс о том, что деньги зачислены на карту. Вам надо зайти в приложение, найти человека, которому вы собираетесь переводить деньги скопировать предыдущий платеж, дождаться смс для подтверждения платежа и на это уйдет ну, явно более минуты. Поэтому этот пункт действительно направлен на борьбу с нелегальными онлайн-сервисами по массовым автоматическим переводам денежных средств. Пункт 5. В течение 12 часов и более одних суток приходят и уходят платежи. Пункт на самом деле сразу не очень понятен. Но опираясь на опыт действия 115 ФЗ на юридических лиц, я могу трактовать его следующим образом. Если на карту приходят деньги, и в этот же день, ну то есть в течение 12 часов, они в полном объеме уходят или на другие карты, или снимаются наличными, и это происходит системно, а не просто разовые операции, то именно эти операции будут привлекать внимание банка. Но в любом случае не старайтесь сразу же распределить все деньги, которые вы получили на карту. Перевести их на свои другие карты, снять наличными или оплатить счета. Дайте деньгам отлежаться. На самом деле это очень хорошая финансовая привычка не сразу же тратить деньги, а эмоционально остыть, подумать и разумно распорядиться полученными денежными средствами. Пункт 6. В течение недели средний остаток на счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по счету. Этот пункт о том, что не надо тратить все свои деньги с дебетовых карт под ноль, всегда надо иметь небольшой остаток на своих картах, и это очень хорошо с финансовой точки зрения, у вас всегда будет определенная сумма денег. Для тех, кто боится доверять свои деньги банкам, напоминаю, что все серьезные банки являются участниками системы страхования вкладов. И все ваши деньги в этом банке застрахованы до суммы 1 миллион 400 рублей. Это означает, что если вдруг у банка заберут лицензию, то агентство страхования вкладов вам вернет вашу сумму в пределах 1 миллион 400 000. Конечно, если у вас будет храниться на счетах больше денег, чем эта сумма, то вы вернете только 1,4 четыреста. Поэтому большие суммы распределяйте между разными банками. Пункт 7. По счету не проводятся платежи для обеспечения жизнедеятельности человека. Не оплачивается коммуналка, связь, другие услуги, товары, работы. А вот этот пункт может стать проблемой не только для тех, кто ведет нелегальную деятельность а и для простых добропорядочных граждан, которые имеют несколько карт в разных банках. Например, на зарплатную карту поступают деньги, но с этой карты вы ничего не платите, а распределяете деньги по другим картам. С одной карты вам выгоднее платить коммунальные платежи, потому что не берется комиссия. С другой карты вы покупаете продукты, потому что там хороший кэшбэк. С третьей карты покупаете одежду потому что там тоже хороший кэшбэк. И получается такая ситуация, что вы все деньги с карты, на которую получаете доход, переводите на другие свои карты и не платите ничего для обеспечения своей жизнедеятельности. В этой ситуации могу посоветовать только одно. Все-таки совершать какие-либо расходы с карты, на которую поступает ваш доход, для того, чтобы не привлекать внимание регулятора. Пункт 8. Есть совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами, физическими лицами, для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств. На первый взгляд под этот пункт может попасть любая семья, у которой только один компьютер, с которого все члены семьи совершают платежи по своим банковским картам. Но на самом деле в реальности такая ситуация маловозможна. Ведь большинство платежей мы совершаем со своих смартфонов, а у каждого члена семьи есть свой смартфон. Поэтому этот пункт действительно направлен больше на борьбу с нелегальными онлайн программами, которые осуществляют массовые платежи. А теперь давайте поговорим о том, как эти пункты будут применяться банками. По рекомендации ЦБ банки должны обращать пристальное внимание на те счета, которые соответствуют двум и более признакам одновременно. В обычной жизненной ситуации это может означать следующее у вас зарплатная карта, вы получаете туда зарплату, и в этот же день все деньги распределяете по другим своим картам, а остаток снимаете наличными, не оставляя ничего на этой карте, то вы одновременно нарушаете 5, 6 и 7 пункты. Что в такой ситуации может сделать банк? Банк может отказать вам в проведении платежа. Казалось бы, ничего страшного. Но если в течение года банк дважды или более заблокирует вам проведение операции, то он имеет право расторгнуть с вами договор и закрыть вашу карту в своем банке. А вот это уже совсем неприятная ситуация. Ведь банки имеют общую информационную сеть. И если один банк вам закроет карту по подозрению в нарушении 115 ФЗ, то эта отметка появится и у других банков и может начаться цепная реакция. Другие банки начнут вас пристально проверять, могут также блокировать ваши карты и открыть карту в новом банке будет уже намного сложнее. А вот как можно реабилитироваться в этой ситуации, методические рекомендации нам не рассказывают. Поэтому будем ждать практики. Я ни в коем случае не хочу вас пугать и рассказывать как все страшно. Нет, все будет хорошо. Главное, чтобы вы владели информацией и смогли сейчас подкорректировать свои действия по банковским картам, так, чтобы у вас в дальнейшем не возникало заминок из-за того, что вам откажут в операции, вам придется приходить в банк, объясняться, тратить на это время и нервы. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Поэтому продолжайте следить за финансовыми и экономическими новостями вместе со мной. Для этого подпишитесь на мой канал, обязательно нажмите колокольчик. Ну и конечно же ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями, партнерами, коллегами. Верьте в себя и у вас все получится.